Здравствуйте! С вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов. Набор инструментов компании HANS э, с комплектацией на 108 предметов. Код товара ТК-108. HANS это профессиональный инструмент премиум класса. Имеет массу положительных отзывов. Также положительные отзывы, кто работал на, на СТО или автосервисах. В интернете очень много информации о данных наборах. И отзывы, которые мы отслеживали, не нашли ни одного негативного. Оставляется набор полноценной картонной упаковки. На упаковке указана страна-производитель, сделана в Тайване. Инструмент Ханса закладывается в Тайване. Дальше – lifetime пожизненная гарантия, комплектация набора – и сзади на упаковке указаны, вернее, расписаны наборы HANS, в каких комплектациях вы можете еще купить, приобрести. Кроме этого набора ТК-108. Комплектация 108 единиц. Ну, это стандартная комплектация, у всех производителей есть на наборы на 108. Единственное, отличаются, конечно же, материалом изготовления, качеством инструмента, который находится в кейсе, также хотелось бы отметить вот такая вот прокладка, идет в наборах Hans, которая укладывается при закрывании набора, чтобы инструмент не уберлся своих в кейсе. Но она здесь очень качественная, довольно толстая, и увидите здесь даже на ней комплектация указана данного набора. Очень качественная макушка, или как ее называют, прокладка. Теперь по комплектации. В наборе два рабочих квадрата Две трещотки, квадрат 1,2 и квадрат 1,4. Трещотка под квадрат 1,2 идет на 24 зуба. Рукоятка пластиковая, что тоже является плюсом, потому что резины они быстрее изнашиваются. Здесь рукоятка полностью из твердого пластика. Имеется надпись HANS и номер согласно каталога HANS. Трещотки на 24 зуба, силовые. Чем меньше зубья в трещотке, тем и на более крепкая, более износоустойчивая, здесь они на 24 зуба. Также в наборах Hans на трещотках идут вот такие вот монетки. В принципе, очень много разных вариантов, для чего они нужны. В принципе, точно никто не знает. Некоторые говорят, для защиты трещотки во время работы, некоторые говорят, что нет. Именно в вот таких насечек на головках HANS, а они вот предусмотрены именно на такой вот монеты, которая одевается на трещотке. В принципе, толком никто сказать не может. То есть, два варианта, для чего они нужны, мы уже вам сказали. Трещотки N24 зуба, они разборные, меняются полностью внутренности. Есть запасные внутренности, если что-то полетело, или для обслуживания можете выкрутить и смазать внутри. Имеется реверс и быстрый сброс. Далее, трещотка под квадрат 1.4, также 24 зуба, с пластиковой рукояткой и с реверсом. Далее, рукоятка отверточная. Она здесь применяется с битами, которые прессованы в головку. Или вы можете применять с головкой под квадрат 1.4. Есть еще один присоединительный квадрат рукоятки. Здесь вы можете подсоединять или трещотку делать реверсивную отвертку или подсоединять дополнительный удлинитель. Также имеет номер, э, номера согласно каталогу у него нет, здесь указано хром ванадий и ханс на рукоятке надпись. Т-образный вороток, в наборе идет также номер согласно каталога, и этот вот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3 3,8 на 1,2. У кого есть дополнительная трещотка, помимо набора. Данный удлинитель размером 250 мм, также без переходника, применяется как удлинитель обычный. Еще один удлинитель на 125 мм от квадрата 1,2, также с номером и надпись Hans. Два удлинителя под квадрат 1.4. Здесь очень хорошо, они не буду вытягивать. Удлинитель один идет у нас на 75 в крышке и маленький на 50 мм. Так, э, свечная головка на 16 мм в наборе и на 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Два кардана, 1.2, 1.4. Карданы скреплены штифтами металлическими, но они прессованы. Видно, что очень качественно сделано. Здесь даже не винты, но здесь прессованы, оно полностью заклепано, проклепано. То есть даже не металлические вставки, а металлические э, заклепки. То есть, очень хорошо сделано. Далее, головки. В наборе шестигранные головки. Шестигранный головок здесь 30 штук. Самая маленькая головка у нас на 4 мм, 6 граней. Головки без насечек каких-либо, они полностью гладкие, полированные. Имеет надпись HANS и номер, согласно каталога с размером головки. И самая большая головка на 32 мм. Вес головки на 32 мм составляет 250 грамм. То есть, довольно она увесистая. Далее головки торкс. Е4 самая маленькая торкс. И самая большая Е24. Головок торк в наборе 13 штук. Головки торкс в отличие от шестигранных, имеют насечки ребрист. Ну, такие вот линии, которые разделяют головку на две части. Именно шестиграны, они идут полностью гладкие. И небольшой набор г ключей. Три штуки. Так, верхняя крышка. В верхней крышке большой набор бит. Биты под квадрат 1 и 2 используются вот таким вот переходником. То есть, убираете нужную биту, вставляете, Используйте или с трещоткой, или с воротком. Биты здесь крестообразные. Есть торкс биты, шлиф, шлицевые и шестигранные. И также биты под квадрат 1.4, которые упрессованы в головку. То есть торкс есть, шлицевые, шестигранные и крестовые. Головки длинные. Головок длинных в наборе 13 штук. Самая маленькая головка. 6 мм и самая большая 22 мм также с размерами есть номер согласно каталога и надпись hans на металле далее вороток под квадрат 1 и весь инструмент верхней крышки хорошо защелкивается то есть, исключает выпадание при закрывании набора. Так, теперь по кейсу. Кейс состоит из двух частей. В наборах HANS, даже указан на упаковке, они отсоединяются друг от друга, что можно было использовать на СТО, в лужментах, то есть, как полки. То есть, они всовываются в каждую свою ячейку и используются, как в тележках. Далее, что еще по кейсу? Кейс из пластика, темно-зеленого цвета. И сейчас я покажу вам именно сам кейс. Хотелось бы отметить ТК-108 Hans очень, как бы сказать, компактный набор. По сравнению с другими наборами на 108 предметов здесь он очень компактный. И размеры самого кейса. Ширина 38 см, длина 30 см и высота 8 см. Запирается кейс на горизонтальные защелки. Защелки из пластика, но здесь они высокого качества, поэтому исключено, что они поломаются или выйдут из строя. Надпись HANS на верхней крышке. И вес данного набора составляет 6,8 кг. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, если у кого есть опыт использования данного набора в работе.